Одноклубники всех приветствуем На отправке у нас мотобуксировщик Железная собака Шириной гусеницы 500 Длина базы стандарт 1,5 метра Мотор установлен 15 с Зонгшин с катушкой на 9 ампер. Дополнительно были установлены Ручки с подогревом двухрежимные а Также по желанию нашего Одноклубника был установлен ПНД ящик в багажный отсек Мотобуксировщика Сейчас мы грузим буксировщик В автомобиль Ford Kuga и посмотрим, как у нас это получится. В общем, мотобуксировщик железная собака хорошо поместился в кроссовер Ford куга Рядом поставили сани в авакуше полтораметровые, и также можно будет попробовать букс поставить сани и все вместе запихать. А багажный проем у нас позволил это сделать. Все, буксировщик на месте дома. Уезжает в город северо Северодвинск, Архангельская область. А мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!